Всем привет! Все уже давно ждали ранговые системы или что-то подобное. И хоть обновление позатянулось, но судя по наполнению 0.8.0, ожидания того стоит. Лишь бы быстро поставили на сервера, а не затягивали. Так вот, скоро стартует первый сезон ранговых лиг. Лиги делятся на 5 видов. Бронза, серебро, золото, платина и алмаз. За каждую лигу предусмотрены свои награды. На даты над лигами не смотрите и не обращайте на них внимания. Они просто тестовые и и ничего не значит. Для того, чтобы попасть в рейтингу системы, требуется минимум 20 уровень аккаунта. На оперативника должно быть куплено 15 улучшение, не выучено, а именно куплено. И надо сыграть один бой в новом режиме ранговой лиги. И чуть не забыл сказать самое главное. рекруты в данном режиме не смогут принимать участие. Прощай, рекорд поддержки, многие конечно всплакнут, а еще больше людей порадуются данному факту. Немаловажным является баланс, повторюсь, баланс по лигам. То есть если вы достигли золотой лиги, то вам будут попадаться только игроки из золотой лиги, и никак иначе. А это значит, плюс-минус одинаковый скилл. Конечно, в первый день все смешается, но чуть позже все уравняется по скиллу, и все будут играть плюс-минус в своей лиге. И достигнув новой лиги, вы получите чуть больше сильных соперников в ней. Это новый режим, а это значит, что у вас будет выбор участвовать в данной активности или нет. Так что те, кто против этого, а такие есть, как ни странно, могут выдохнуть спокойно и играть в свое удовольствие в свой любимый режим. Мы вам не будем мешать, а вы нам. Я лично призываю всех попробовать участвовать. Всех. Ведь награды очень хорошие, особенно в алмазной лиге. Но давайте более подробно разберем ранговую систему и награды. Начнем с бронзы. Бронзовую лигу закроют все, и соответственно награду получат тоже все. Эта лига несгораемая и ниже бронзовой опуститься просто нельзя. Очки ранга получаются за каждую победу в режиме. Одна победа, одно очко. Один проигрыш, минус одно очко соответственно. Единственное исключение это бронзовая лига, в которой за поражение очки ранга не снимаются. Соответственно все достигнут первого ранга и закроют бронзовую лигу. Надо только держать 15 побед и вы сразу перейдете в серебряную лигу. Также вы можете наблюдать количество и долю побед за себя и каждого игрока в рейтинге, что отчасти можно назвать мини-статистикой. Количество побед будет постоянным, а вот очки ранга и доля побед меняются. И даже находясь в одной лиге, можно по соотношению этих параметров увидеть более скиллового или фартового игрока. Часть везения никто не отнимал. Награды за лиги отличаются не только своей ценностью от уровня лиги, но и в самой лиге есть три вида наград. Первая – это ежедневная награда, которая дается вне зависимости от результатов первого матча в день. Победили или проиграли, получить свой контейнер в зависимости от вашей лиги, и чем круче лига, соответственно, тем круче бонусы из контейнера будут падать. Далее идет награда за максимальную лигу в сезоне. Это значит, что по достижению максимального ранга в данной лиге вы получаете награду за эту лигу. Но скажу сразу, если есть хитрецы, то спешу вас огорчить. За каждую лигу награда разовая, и дважды ее получить не получится. Напоминаю, эту награду можно будет получить, только достигнув максимального ранга в каждой лиге. Далее, самое сладкое, это награды за конец сезона. То есть эту награду вы получите только после завершения сезона. И от того, в какой вы лиге остановились в момент закрытия сезона, то награду вы и получите. Если вы, например, были в алмазе, но вылетели платину, то в конце сезона заберете награду только за платину. Вообще, бронза это реально песочница, и награда там соответствующая, ведь ниже бронзы упасть просто невозможно, и награда там низкий. А вот начиная серебра, начинаются качели. Ведь вы будете как подниматься вверх за победы, так и падать вниз за поражение. Одно поражение это минус одно очко ранга. Поэтому запаситесь антипригарным покрытием ваших стульев, Будет весело и жестко. Главное помните, уважайте своих тиммейтов, а также не ливайте скаток, ведь слив скатки вы 100% потеряете свой ранг. Еще подставите союзников, тащите до последнего, ведь сколько раз выигрывали, проиграв две катки и потом одерживая три победы подряд. Было такое? Было, поэтому бейтесь до последнего. Как вы уже поняли, это новый режим, но давайте немножко разберем еще лиги. Давайте посмотрим сколько побед требуется для перехода на следующую степень. Бронза это 14 побед, серебро 20, золото 25 побед, платина 30 и достигнув 90 ранга вы попадаете в высшую лигу. И тут помимо того, что вы получаете максимальную награду после завершения сезона, вы также получаете возможность помериться своим скиллом. Дело в том, что начиная с 90 ранга у вас нет лимита по рангам. И тут можно потишить свое ЧСВ, меря своим уровнем ранга. Да, конечно, сверх того, что вы уже получили по наградам, вы уже не получите. За исключением ежедневных наград за первый бой в Алмазной лиге. Но всем же хочется быть чуть-чуть круче, чем другие. Это прекрасный шанс показать свой личный скилл или командный скилл. В отличие от предыдущих активностей, тут не поможет донат. Да, у самых активных игроков будет больше шансов подняться выше, но если вы много играете и вам не будет вести с вашей командой или противниками, то вы будете падать вниз. Так что много боев это хорошо, но победа тут более важна, поэтому количество боев не всегда означает качество. Я уже затратил тему режима, давайте поговорим немножко более подробно про режим и посмотрим карты на которых мы будем играть. Один раунд будет длиться 2,5 минуты, что не позволяет затянуть раунд надолго, а бой будет длиться до 5 побед. Условия победы таковы. Первое, это убить всю команду противника. Второе, сделать захват зоны, которая появляется в центре карты через полторы минуты после начала боя. И в случае, если команда не смогли перебить друг друга или захватить точку, побеждает та команда, где выживших игроков будет больше. Этот режим отчасти похож на столкновение. И самое большое опасение игроков, это то, что будет постоянный деф, который позволит даже убив одного противника, уже повысить шансы на победу. Ведь вы можете выиграть по большинству, но все-таки захват немного исправляет ситуацию, а точнее очень сильно ее исправляет. Просто сидя в дефе, вы можете не успеть и проиграть по захвату. Ведь точка захватывается почти за 10 секунд, и вы просто не сможете не успеть из дефа перейти в атаку и выбить противника оттуда. А чем больше игроков на захвате, тем идет быстрее захват, а это уже гораздо меньше 10 секунд. Поэтому здесь стоялого не прокатит, здесь будет постоянная жесткая рубила особенно после полутора минут М -м кажется в этом режиме пророки кошмар обретут новую жизнь не дав противнику захватить точку судя по тому что я вам рассказал уже режим обещает быть гораздо бодрее взлома ведь там стояла все таки бывает по ящикам все стандартно пополни бы запас и 15 минут он будет недоступен хотя есть один нюанс в четвертом раунде а точнее, с четвертого раунда и до конца всего матча становятся доступны два ящика, по одному с каждой команды. И благодаря этому ящику можно пополнить спецсредства. Эти ящики будут находиться в центре карты. А это значит, что мы сможем пополнить наши спецсредства, которые нам явно пригодятся, ведь максимально мы можем отыграть до 9 раундов в данном режиме. То есть, если каждая сторона проиграет по 4 раза, то решающим будет именно 9 матч. У данных ящиков такая же система, 15 минут КДС. То есть, по факту, он одноразовый. И за один матч вы сможете воспользоваться им всего лишь один раз. И хоть ящика два, но пополнить в одном, таймер падает на оба ящика. Соответственно, если у вас было три подствола, вы отстреляли только два, лучше стреляйте еще один подствол и только потом, и только потом пополняйте боезапас. Ну мы немножко поговорили про данный режим, давайте посмотрим небольшое видео, в котором вы увидите новые скины, соответственно несколько новых эмоций, а также познакомитесь с новым оружием подразделения Рейд. К сожалению, на сегодня все. Это все, что я смог вам рассказать на сегодняшний день. Есть еще несколько видосов, но они будут чуть позже, и там мы поговорим про совершенно другие вещи. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, пройти в нашу группу ВКонтакте по ссылочкам, где мы тоже публикуем новости, а также под видосом есть много всего разного, чекайте и пользуйтесь на здоровье. А с вами был Анигилятор или просто Димон. Пока-пока, увидимся в рандоме.